Добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания WinOption Signals. По традиции перед новым годом принято раздавать подарки и многие брокеры бинарных опционов не стали исключением. Мы нашли для вас пожалуй лучшую новогоднюю акцию от брокера Pocket Option просто приняв участие в которой вы можете выиграть различные промокоды, включая даже отмену убыточной сделки в 100 долларов. Также это отличный повод открыть новый счет по нашим ссылкам. Ведь помимо того, что вы сможете получить новогодний бонус на свой новый счет, вы еще сможете активировать абсолютно все промокоды, которые мы прячем у себя на сайте. Спрятанные промокоды можно найти в обзоре брокера Pocket Option на нашем сайте. Поэтому обязательно ознакомьтесь с данной статьей. Помимо этого промокоды можно найти и в нашей группе Pocket Option Бонус код. Code. Итак, Давайте узнаем, как получить свой новогодний подарок от Pocket Option. Для этого переходим по ссылке из данного поста или по ссылке в описании под видео. Далее нажимаем на кнопку «Выбрать подарок» или просто прокручиваем страницу ниже. Теперь нужно выбрать один из носков. И на выбор есть зеленый, синий и красный. Мы выберем синий. Далее подтверждаем и нажимаем кнопку «Да». И теперь осталось нажать кнопку «Получить подарок». Далее необходимо пройти регистрацию или же войти в свой аккаунт, если он у вас уже есть. Но не забывайте, что тогда вы не сможете использовать секретные промокоды, которые можно найти на нашем сайте. Итак, заполняем все необходимые поля, подбираем пароль, повторяем данный пароль и жмем кнопку зарегистрироваться. Далее мы попадаем в маркет, где можно получить наш подарок. И в нашем случае нам выпала отмена убыточной сделки на 100 долларов. Чтобы получить данный промокод, необходимо нажать на кнопку «Получить подарок». После чего данный промокод появится в меню справа. Далее нажимаем на кнопку «Активировать» и «Подтвердить». После чего можно увидеть, что наш промокод активирован. И теперь осталось только пополнить счет и использовать данный промокод. Также не забывайте о том, что данная акция ограничена по времени, поэтому успейте забрать свой подарок до 31 января. Желаем удачи в новом году!